Не надо, просто тупо вот живи, проснулся, пожрал, сходил в туалет и ложись спать. И в этом всем, да, действительно, можно найти прекрасное, согласен. Но мне кажется, это очень просто. Привет, друзья! Меня зовут Костя Юдин, я ландшафтный архитектор. И знаете, я люблю делать озера, когда спокойная гладь воды, отражаются деревья в озере, отражаются здания, в озерах плавает красивая рыба, и мы за этим всем наблюдаем. Но иногда хочется некой энергии. Динамики. То есть хочется, что, чтобы не было такого идеального умиротворения, а хотелось, чтобы увидеть движение, хотелось, чтобы вот было такое, чтобы зачем-то понаблюдать. Ну, вы понимаете, к чему я все это подвожу? Я подвожу это к тому, что на участке неизбежно хотелось бы видеть водопад. В реальной жизни водопады это редкое явление. Водопады могут быть где-то в горах, где тают ледники, вода стекает по горным рекам, где-то она срывается с горы и падает значит, в озеро и в реку. И водопады это настолько редкое явление, что на сегодняшний момент ну, во всех развитых странах тогда однозначно водопад это как музей, то есть там есть вокруг инфраструктура, кафе, продают билеты, туристы возят на автобусах. И это целая инфраструктура. То есть на, на, на то, чтобы приехать посмотреть на водопад, э, с людей берут деньги. Мало того, что нужно сесть на самолет, приехать в какую-то там, скажем там, страну, поселиться в гостинице, взять машину на прокат и поехать к водопаду. Что-то вроде этого. И это редкое явление. И поэтому люди. Нет. Нет, не поэтому. Это редкое явление, но несмотря на абсолютно независимости от этого, эта штука восхищает. Ты смотришь и такой Вау-Вау-Вау, смотришь, у тебя прямо вот энергия, внутри тебя наполняет. Это вот, не знаю, короче говоря, знаете, вот штырит, как от наркоты. Ну.. Не подумайте, я не употребляю, я просто в фильмах видел, как это все бывает, знаете. Откуда берутся мои наркотические вещества в моем организме, откуда у меня появляется хорошее настроение, это именно вот этих природных явлений, которые я просто, знаете, как бы искал, вот искал, вот так, вот так подбирал, вот от а чего бывает так, от а чего бывает так, я вот... Когда бывает тебе спокойно, мягко, умиротворенно, когда ты наполняешься энергией, тебе хочется делать, творить, когда у тебя начинает мозг работать, то есть я это все собирал. Эти вот опоры, они рассчитываются конструкторами. Есть конструктора двух типов. Одни конструктора это КМ, а другие конструктора это КЖ. Вот КМ это конструктора, они все, они очень разные, они очень разные на самом деле. Вот они будут доказывать, вот они, если соберутся вместе, да, то это будут они будут доказывать, что металлоконструкция лучше, надежнее, крепче, гибче и так далее, а другие будут говорить, что железобетонная конструкция надежнее, крепче и так далее. Вот. У нас в основном в большинстве случаев используются железобетонные конструкции и соответственно под них нужны фундаменты, нужна арматура, нужен бетон товарный, нужны опалубки и все это перед тем, как построить водопад, все это собирается как каркас дома, да, то есть сначала делается железобетонный каркас, а потом наращиваются стены. То же самое происходит и с водопадами, с такими крупными конструкциями. То есть сначала делается каркас, потом делаются стены, и все это, это все черновое пока что, это все черновые заготовки, и потом все это обращивается, наращивается уже декором. И картинный слой может быть до 10-20 до сантиметров толщиной. И все же это должно держаться. Почему? Потому что ну в природе не бывает такого всего плоское, плоское, плоское, плоское. Ну, бывает, конечно, но мы, мы думаем, что это пришельцы приехали и отрезали. Да? Вот. На самом деле, в природе всегда обычно трещины какие-то глубокие трещины да там поросшие растениями и так далее так далее вот я хочу это все чтобы также выглядело дико натурально естественно вверху вы видите конструкции перекрытия так называемые да вот на этих перекрытиях могут расти растения и с этих перекрытий как раз и будет спадать вода образ этого водопада такой что у нас есть столбовые скалы да Столовые скалы, да. Сверху у них перекрытие камнями, да. Вроде бы как похоже на Stonehenge, но такой вот рельефный, природный. То есть камни лежат на скалах. А с этих, на этих скалах э, накапливается вода, и она уже стекает вниз. Задник у меня, видите, высокие деревья, а потом мы еще что-то туда подсадим, чтобы спрятать задник водопада, чтобы он не стоял просто так на участке. Я сделал некий ритм. Видите? То есть у меня есть некий наклон, разрезан вот, вот, вот, вот таким образом у меня есть некий наклон. Когда элементы идут с каким-то ритмом, с наклоном, мы думаем о том, что сейчас происходит падение, да? то есть мы как бы думаем о том, что, это, что, что эта конструкция неустойчива, что она вот падает. И нас э, восхищает некая вот эта напряженность, что что вот она, вот знаете, конструкция неровная, когда ровная, да, здесь энергии нет, она стоит в своем как бы статическом равновесии, вот, есть ось симметрии, она уравновешена, ну, стоит и стоит, но если ты делаешь конструкцию наклонную, конечно, нагрузка на колонны, естественно, выше, но центр тяжести смещен, и нам кажется, что она вот как бы падает, закручивает пространство, этот прием, он пьянит. Ты вот понимаешь, что немножко что-то неровно, да, вот как-то немножечко хочется вот так наклониться, знаете, потерять ось симметрии. Такие вот штуки, они создают такое вот странное, чуть непонятное внутреннее ощущение. Это все фишечки впечатлений, это все фишечки вау-эффекта. Друзья, с вами был Костя Юдин, ваш ландшафтный архитектор. Я не только природу люблю, но и вас в этой природе, вот, и... Пока.